Можно ли развить это, как вы думаете, вообще-то экстрасенсорные способности, можно ли развить и до какого можно. предела? Можно. Только единственное убрать менталитет, убрать религию в человеке сам себе, убрать очень много логических э, вещей, которые он э, восприим, воспринимает с мира, и попытаться понять, что без его мозги, без его сознания работают клетки. Он не знает, мы не знаем, как клетки работают и попытаться э, понять себя, понять себе и начинать понимать мир, послушать не только ушами, а послушать вокруг внутреннем состоянии, объединиться с этим, понимаете? тогда человек начнет приходить всяких э, новые восприятия, тогда начинать, надо учить мозга, что это такое. мы всегда задаем вопрос, что это? а вот это. пока мы не зададим вопрос, что это, мы ничего не поймем. а человек в первую очередь должен сам себе простить за все, что сделал, потому что он делал тогда так, как он понимал. И поэтому он не можешь себе судить, что ты так сделал. Но я так понимал, так и сделал. Сейчас я понимаю по-другому, сделай по-другому. И исходя из этих принципов, там много, да, человек должен раствориться в природе. Чем он больше растворяется, чем больше нет коммерческих, э, э, как говорится, желания э, чего-то, что-то, тем больше открывается. Вот понимаете, мне задают очень часто, я заметил, люди искренние, вот начал мне вопрос задавать, искренне, он плачет человек, я сразу слышу ответы, вижу, говорю, что, а когда с, с этими подковырками, угадай, что у меня в левом кармане, конечно, это мне раздражает, мне это бесит просто. – Ясно. Тодор, вот сразу, работа журналиста это немножко цепляться за слова. В данном случае я хочу зацепиться за одно слово, это без подковырок, естественно, да. К вопросам, убрать религию, имеется в виду убрать как бы Си... систему религиозную именно в плане верования, христианства, иудейства, мусульманства, нет, нет, нет. Или, или убрать саму по себе идею креативного создания мира? Uh, убрать в себе uh, все, что, как сказать, uh, воспринимать их такой, какой есть. Да, то есть убрать so. все привязки и принадлежности yeah, кому-то. Именно, вот, именно все привязки. Иначе ты не можешь освободиться. Я вот сколько раз... Пытаюсь, что-то вижу, что-то ощущаю, а потом я говорю, не может быть. Почему? Потому что я культурный человек, и того, что я видел, я не хочу это поверить, не хочу это воспринимать. И в итоге, оказывается, это первая мысль, были правы. И когда мы видим нечто, ощущаем нечто, мы его видим в трех ипостасиях. Первое. Надо задавать всегда вопрос. Это было? Это есть или это будет? Вот это три единства. Если человек не задает то есть я, например, не задаю эти вопросы, забываю, то есть я начинаю в пространстве колыхаться, бегать, и не могу понимать, в каком состоянии нахожусь, и находится мне мой ответ. Это э, нету человека, что это значит нету, или там чего-то. То есть всегда надо задавать кучу вопросов. И я заметил, что чем я больше пишу, каких-то там, когда это работает, где четко у меня приходит больше информации? Я начинаю расшифровать. То есть на каждый вопрос есть еще куча подвопросов. И если ты их не задашь, ты можешь не ответить, ты можешь ошибиться, потому что логика не позволяет верить в того, что нам не нравится. А оказывается, оно истина это. Понимаете, потому что убрать я говорю все логику и все, все, все, что можно. Ну то есть отключить, короче ну, да. говоря, ум и действовать на уровне интуиции. Это то, что интуиция, это то, что нам приходит, то, что называется gut по-английски. Это вот то, что первое наше приходит, вот такое. Впечатление или такое там Impression по-английски. Станиславский или... говорил: первое впечатление. Да, первое впечатление, потому что как только мы начинаем его анализировать, тогда мы все. уже входим, все, все, уже, все уже теряется. Так что, Но, да. те, те, тем, тем не менее, он верил или не верил, да? То есть итог хорошей роли у Станиславского на уровне веры. Да, я не верю. Да, ладно, это мы уже ушли в слова. Это от внутреннего к внешнему и внешнему к внутреннему. И я, то как вопрос понимаю. Интуиция на самом деле это очень такая штука. Чем человек больше свободный самому себе, тем он больше его интуиция может идти вперед и увидеть. Намного больше вперед. Понятно. Вот. А, хорошо, дорогие друзья, ну на этом, наверное, первое... Вам расскажу, наконец смешная история. У меня очень много смешной вот. истории. Вот. вот эти а, мы да. и закончим. Смешной история. В общем, меня вызывает знакомый, каком-то не проговориться вместе, смотреть там туда-сюда. Короче, там жена, подруги, все. Я закончил с женой, закончился, все хорошо, все довольны. Начинаю подругу рассматривать. Рассматриваю ее, я смотрю, вокруг нее какой-то такой мужик стоит. Я говорю, да, у тебя мужчина есть. Она говорит, нет. Я говорю, как нету? Есть мужчина, вот такой, такой, все, описываю его подругу. Нет она, нет мужчина. вот. Я говорю, да не может быть, я же, я же вижу, мужчины есть. Ну думаю, ну может быть был когда-то у тебя тогда в таком случае, раз ты говоришь его вот сейчас нет, значит был. Да, да, был, был, был, был. Все закрыли тему, все был, все закончил, все хорошо. Выходим, меня друг провожает и говорит по-русскому деревенским со мной разговаривает. В эфире не могу. Тигрит чуть-чуть меня не спалил. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я говорю как я тебе мог спалить, я не курю, потому что спалил у меня, я еще <смех> в, этом, в этой теме не вышел. Я говорю, я же не курю, как я тебя спалить могу, что ты говоришь? Он говорит, да ты, говорит, экстрасенс, ля -ля -ля -ля -ля. как ты мог не видеть? Я говорю, а что я должен видеть-то? Говорю, ты же меня описывал. Я говорю, как тебя описывал? Ты же этой бабе этой подруге жени, ты меня описал, я же играл с ней несколько раз был, а ты возьми-то меня описывай, что у, у него мужик есть, а тут моя жена сидит. То есть я его чуть-чуть не сдал. Хорошо, что они не догадались. С тех пор, когда я общаюсь с людьми, я так делаю только на четыре глаза, потому что не дай бог, потому что у меня несколько случаев позже этого были. Вы в виду четыре глаза один на один? Да. И, и наш... этого человека, да, да? Иначе можно кого-то спалить, что-то сказать, что-то ляпнуть и не понимать, и могут потом возникнуть конфликты. Вот такая штука была смешная. Вот. Ну, на этой смешной ноте Опасная нам, история. Да, да значит, да. Э, то есть с вами... Но, нет, ну вы взяли за ум, так скажем, да? И вы уже таких вещей нет, не делаете. я соблюдаю субординации четко, все в этом плане. Хорошо, хорошо. Дорогие друзья, ну, на этом наша программа с Тодором Тодоровым и Ярославом Беклемишевым подходит или даже уже подошла к концу, но мы будем встречаться не раз и не два. Тодор, наконец, нашел тот канал, на котором можно говорить без опасения, потому что, к сожалению, не везде можно сказать то, что думаешь и то, что знаешь. У нас да. Можно, можно да. говорить все. А политика политикой, да, это мы уже определяли. А Дональд Трамп президентом мы уже выяснили не будет женщина президентом тоже не будет. Мы подробнее об этом узнаем потом в следующих программах. Я не знаю, согласиться с этим Ярослав или нет, но... Я, а, я, я, я могу провести политическую программу, но как бы зарекались, так уже зарекались, наверное. Ну, да. Мы будем так немножечко касаться. Мы подумаем, да, что, касаться... да, Это, это все-таки интересно. Тем не менее, это интересно. Я, конечно, да, можно да. одну вещь добавить? Да, конечно. А, я очень много думал над... Э вот это прорицание, которое все, и что, что это сейчас на сегодняшний день делает телевидение и интернет. Знаете, что происходит? Неважно, что человек скажет. Публичный человек говорит некое слово. Он в одном лице его сказал, нечто Хиг слово сказал. Это слово передалось миллионы людей. Представьте себе, какая энергетика это слово уже принимает. Даже если это оно ну, неправильно, это слово, неправильное, как говорится, в этом наклоне пошло. В итоге, тот первый, который это сказал, человек, в итоге вся вот эта масса поверит это, и они это сделают. Вот понимаете, что происходит? Поэтому это очень опасно, эти слова. Вот они могут манипулировать через интернет, телевидение, некие политики, некие люди, получается, целенаправленно говорятся некие определенные слова, нечто определенное, которые могут конкретно потом изменить те или иные события. То, Тодор, я, извините, Михаил, я буквально одну фразу добавлю. Любой телеведущий и радиоведущий, работающий в прямом эфире, прекрасно знает, что когда он даже не видит свою публику, не видит своих собеседников, а просто адресует куда-то, то с обратной стороны идет совершенно гигантская энергетика. Совершенно гигантской. И всегда человек, который просто смотрит в камеру, просто говорит в нее, но ну, это прямой эфир, он всегда чувствует, что за этой камерой присутствует какое-то большое количество народа, и это ощущение совершенно непередаваемое. Поэтому, да, естественно, так оно и работает. Да, и вот э, по этому поводу я лично ношу пару амулетиков, которые мне рекомендовано носить, чтобы защищаться от недоброжелателей. Тодор, я не вижу у вас амулета. Но, не у вас доброжелатели ведь мы... будут больше. Не буду, Все, не буду. Вы видите, как нам повезло, Ярослав. Ну, замечательно. А, да, уже больше вас ниоткуда не выгонят никуда. Ярослав, вы не убежища вам уже не придется просить. Да уже и негде. Да уже негде, да. Ярослав, вы курите? Нет, не курю, бросил. Бросил. Курил. -ку -ку курил лет 20, но бросил полгода назад. Хорошо, немножко дыхалку свою проверьте. А, ну это само собой, разумеется. Систему я, я, я, я, я просто не, не, не в очень удобной позе сейчас сижу за компьютером, а поэтому вас, так а вас, получается. Кстати, да. и не видно. Да, ну вас да. Проверьте свою дыхательную систему. свою камеру поставите, вот тогда вам Тодор все скажет. На не будут упражнения подихательные, потому что если вы неправильно дичите, от этого может возникать неправильный кровотечение, и у вас будет здесь на шее зажиматься это, и потом будет голова болеть. Я понял. Спасибо большое, Тодор. Я, я, я проверю обязательно. То есть, а, Тодор... После, тогда уже мне стало интересно, последний, последний вопрос. А, скажите, а вот на расстоянии вы можете, вот как-то вот так, вот, как делал Кашпировский, допустим, вот так? Не знаю, но я уже тоже... Только... Не знаю, не пробовал, может, и умею, Да. Да. Играете, играете я, ли вы на пианино? Да, не знаю. Не я всегда, когда общаюсь иногда с человеком, я пытаюсь пойти, найти что-нибудь такое необычное, которое ему помочь. То есть подсказать. То есть такой маленький нюанс. Я сейчас его почувствовал, что э, вот это его внутреннее волнение дыхательное, что у, у, есть что-то, какой-то некий проблем, поэтому задал. Э, бывает либо от курения, бывает либо... Нет, но ну, на самом деле, Ярослав, э, буквально на днях вы себя Чувствовали очень неважно, насколько я помню, у вас с да, горло, с горло было. Да, с горлом были проблемы, наверное, да. с этим и связано, и, да. и, и Я это почувствовал и поэтому спрашиваю, что вот, что вот, это такое, чтобы научиться немножко, вот взяли воздух, раз, два, три, даже выбросить его. Опять ага. делайте 5-6 раз, вот раза таких за 2-3 минуты сделайте, 2 раза в день. Вы увидите, что вот это начнется циркуляция кровоносных кислород, кровоносных сосудов, и у вас все будет нормально. А. Получите. Ну, вот я, мы... я, я попробую, спасибо огромное. Да, ну это мы узнаем уже в следующем эфире, как это помогло или нет. Ну а сейчас мне хочется... И руки попробовать... массажируйте, Ярослав, руки, вот, вот вот это очень важно для вас. Вот, вот, вот, вот, вот, вот тут мы попали в точку с руками сейчас. Вот делайте, вот это вот, делайте. Вот, вот, вот, вот теперь, теперь я понимаю, что вы ясновидящий, потому что у меня небольшие проблемы тут с левой рукой, с двумя пальцами, я уж так по секрету всем говорю. Абсолютное попадание, абсолютное попадание. Ну вот. Провер... Проверку прошел. Ладно, провер... есть другие вещи, я вам потом отдельно скажу, я не могу здесь говорить. Не не хорошо, хорошо. сейчас не, не, не в эфире, все, отпускаете. Договорились. Спасибо. Хорошо, дорогие друзья, я хочу попрощаться с нашими теперь уже друзьями. Те, кто с нами были сегодня в эфире, это Тодор Тодоров, ясновидящий, экстрасенс. И Ярослав Бихлемишев, журналист, известный журналист из Нью-Йорка. Я вас благодарю за участие в эфире, Спасибо и большое. мы будем встречаться с вами уже, наверное, с Ярославом мы встретимся еще на этой неделе не раз, а с Тодором, ну посмотрим, мы обсудим возможность его почаще появляться у нас в эфире. Спасибо, Спасибо вам Докаил. большое, всего доброго, до свидания. Всего и до свидания. До новых встреч. До новых встреч. Пока.